Всем привет! Сегодня в нашей виртуальной студии новый гость Вячеслав Сиик, как он себя называет, первооткрыватель новой науки метахимии. Возможно, кому-то покажется, что скромности этому человеку сильно не хватает, но об этом и всем остальном по порядку. Итак, здравствуйте, Вячеслав. Первый вопрос. Расскажите, пожалуйста, вкратце, в чем смысл вашего открытия. Посмотрим, стоит ли и далее развивать эту тему. Пожалуйста, вам слово. Суть метрохимии заключается в правильном подходе к тому, что есть информация. А информация, на мой взгляд, это упорядоченная структурированная энергия. И любая структура подразумевает, что элементы ее составляющие имеют какие-то свойства, которые... Думаю, с этим вряд ли кто поспорит. Мы привыкли, что каждый раз, когда мы берем в руки гвоздь и доску, то всякий раз в результате мы будем иметь возможность забивать гвоздь в доску, а не размазывать его по доске. Или наоборот, в какой-то момент в равных условиях забивать доску в гвоздь. И когда мы говорим, я хочу забить гвоздь в доску, то на каком бы языке это ни было сказано, опять-таки в равных условиях, в любой точке планеты это должно значить только одно. Человек хочет взять доску и гвоздь, и забить этот гвоздь в доску. Позвольте вопросик, что вы имеете в виду, говоря в равных условиях? Я имею в виду, что оба, назовем их наблюдатель и исполнитель, то есть тот, кто дает задание, и тот, кто это задание исполняет, являются психически вменяемыми. События происходят не в каком-то выдуманном мире, и используются обычные стандартные для объектов материалы. В этом случае, то есть в равных условиях, стандартные события будут происходить, как ожидается. А вот если мы будем рассматривать территории бреда, то, как известно, у порядка всего несколько степеней свободы, но хаос безграничен, и заниматься возможными вариантами анализа бреда можно также до бесконечности. Хорошо, продолжайте, пожалуйста. Спасибо. Сейчас осознав необходимость и первостепенную важность знания свойств элементов информации мы можем попытаться представить себе, где же можно будет применять полученные знания. Конечно, после тщательной проработки этой теории и создания нужных правил и протоколов. Для этого я хочу обратить ваш взор к проблеме искусственного интеллекта. На самом деле, это действительно проблема, потому что, на мой, можно сказать, искушенный взгляд. Как такового интеллекта и нету. Есть алгоритмизированные автоматы, которые могут действовать в пределах предусмотренных разработчиками ситуации. И если в приведенном выше примере с задачей по забиванию гвоздей в доску, такому роботу попадется гвоздь с ступинкомцем, или гвоздь будет стеклянным, то это может стать причиной для солидного системного сбоя. Дело в том, что алгоритмы созданные для того, чтобы обрабатывать поступающую в интеллект робота информацию, на самом деле не несут в себе никакой информации о самих предметах. Какие бы сложные ни были эти алгоритмы, это всего лишь наборы символов. Практически, это как изображение моего лица на мониторе. Миллионы цветных точек, которые имеют ко мне и моему лицу очень и очень отдаленное отношение. Наверное, к моему лицу также нет? И какая может быть альтернатива отображению вашего и моего лица? Альтернатив может быть и есть очень много. От манекенов до голограмм. Возможно, могут быть какие-то волновые клоны. Сейчас речь не об этом, а о том, что имея аналитический аппарат на основе крестиков-ноликов, организованных в массиве, Массивы, не имеющие предмету никакого отношения, по моему глубокому убеждению, искусственный интеллект не создать. Но надо же, а крупные мировые корпорации, такие как Google, Microsoft, IBM и многие другие, оказывается, тратят сотни миллионов долларов на пустые задачи, не кажется ли вам, что многовато берете на себя? Не помню, Дарвин, Дарвин ли сказал, что в истории был первый человек-изобретатель, который взял в руки палку и убил этой палкой дикого зверя. Я не думаю, что этот первый вооруженный человек был самый сильный в своей стае, который мог бы голыми руками или зубами порвать тигру в лодку. Скорее всего наоборот, это был один из самых слабых, Иначе, зачем ему пришлось в трудную и опасную для жизни ситуацию в схватке с хищником хвататься за палку? Или, может быть, Ньютону яблоко на голову упало только потому, что оно, яблоко, знало, что нужно упасть именно на этого человека, чтобы он сделал открытие, иначе никто так и не узнает про всемирное тяготение? Другое дело, что Ньютон, будучи челом влиятельным и известным, Смог заявить о своем открытии, о котором все и так знали с самого первого момента своей жизни, выпав из лона своей матери. Главное заметить это общественное явление, правильно его интерпретировать, что самое главное создать из него новое знание. Любая теория – это всего лишь инструмент, который может помочь разрешить ту или иную задачу. Открытия делаются, тем более в наше время когда коммуникации позволяют ими делиться, невзирая на расстояние и социальные принадлежности. Вот и я, будучи наблюдательным человеком с достаточной долей знаний и фантазии, решил заявить о своем открытии, которое сможет быть едва ли менее важным, чем создание периодической таблицы химических элементов Дмитрия Ивановича Менделеева или же упомянутое «Открытие гравитации». А вот для того, чтобы из той дубины сделать, к примеру, базуку, и потребуются умные люди с большими средствами. А я думаю, что будет лучше все-таки вернуться к теме нашего диалога. Хорошо. Расскажите о вашей палке для неандертальцев и чем она будет отличаться от традиционных кулаков и зубов, которыми, по-вашему, до сих пор пользуются современные люди. Самое интересное в моей теории метахимия то, что она очень похожа на всем знакомым, хотя бы по школьным урокам, обычную химию. И поэтому я часто буду проводить параллели или прямые ссылки на общеизвестные явления и законы. В самом начале я говорил, что информация это по сути структурированная энергия, как бы глупо это для некоторых не звучало. В свою очередь те, кто считает это глупостью, но хотя бы в какой-то мере представляет себе суть записи информации на цифровых носителях или даже видел программный код, не будет спорить о том, что в этих обоих случаях мы имеем именно структуру, то есть организованный вид информации. А теперь представим себе базу данных мозгу у каждого из нас. Даже не делая никаких скидок на психическое состояние некоторых, Информация там хранится десятилетиями, и большая часть хранится неизменно. И, судя по всему, она имеет смысл, то есть имеются устойчивые и полезные связи между элементами этой информации. Так при чем же здесь обычная химия? Я пока не уточняю, какая именно химия. Органическая или неорганическая, или другие. Просто химия в ее классическом значении. Периодическая таблица химических элементов Дмитрия Ивановича Менделеева с коллекцией химических элементов и присущими им периодами, валентностью, весом и так далее. Я имею смелость утверждать, что информация также состоит из элементов, метаатомов, каждый из которых имеет свои аналогичные элементы и аналогичные химическим элементам свойства. Забавно, то есть из килограмма информации можно слепить колобка. Если вы лепите колобков из килограмма материи, они а не из теста, глины, пластилина и тому подобное, то можете попробовать из килограмма информации слепить что-нибудь. Оясните, пожалуйста, что это значит? Все достаточно просто. Материя, из которой лепятся колобки. Это не какая-то абстрактная субстанция, а вполне конкретные вещества. Некоторые я привел в качестве примера. Глина, тесто, пластилин. Каждый из этих материалов сами по себе состоят из сложных молекул, таких как сахар, белки, парафин, масло и десятки других, а также смеси этих и других веществ. И каждая молекула, во-первых, состоит из атомов, которые организовались строго определенным образом но и сами молекулы на выходе обладают строго определенными свойствами, что дало возможность создания смесей того же теста или пластилина. Также для информации. Сама по себе информация ничего не значит, это только для цифровых носителей все едино, и можно назвать общим словом – информация. Что взвешивать в килобайтах фотографию, стихи или 3D-модели – это все равно, чтобы, к примеру, нашинковать человека в одежде на мелкие кубики с длиной грани 1 см. И потом посчитать, сколько кубиков получится, не принимая во внимание, что в этих кубиках будут смеси клеток, костей, одежды. И также поступать со всем остальным миром, только для того, чтобы посчитать, сколько кубиков в объеме тот или иной предмет или все это вместе. Жесткая аналогия получилась. И как вы себе представляете измерять объем носителей информации, вы же не будете отрицать, что на вашем компьютере, к примеру, есть жесткие диски на сколько-то там гигабайт. То, что у меня сейчас на компьютере, не имеет никакого отношения к тому, что я предлагаю ввести в обиход повсеместно. Я предлагаю, чтобы у настоящего искусственного интеллекта, про который я говорил в начале, так сказать, в мозжечке была запрограммирована периодическая таблица метаэлементов, имея которую искусственный интеллект сможет адекватно воспринимать поступающую из мира информацию, накапливать ее, анализировать и синтезировать соответствующие его задачам или представлениям ответа. Вот так все просто. Записали вашу таблицу в мозжечок, и все уже настоящий искусственный интеллект получился. Вижу причин для ерничания, нет, не все так просто. Во-первых, я придумал концепт так называ называемого мной мета-микроскопа, который поможет создать эту таблицу простых элементов, из которых создаются понятия. А во-вторых, само собой, как и в обычной химии, нужны будут сотни, а то и тысячи правил и протоколов, по которым можно будет научить искусственный интеллект правильно обрабатывать поступающую информацию. В обычной химии существует десятки различных направлений, изучающих как неорганику, так и органику, уходящие как в химию звезд, которая становится термоядерной физикой, так и в химии вирусов и клеток, то есть микробиология. Аналогично и в метахимии понадобятся институты, которые смогут правильно обрабатывать как техническую, так и художественную литературу. А для чего это нужно? Зачем нужно, чтобы роботы умели читать художественную литературу? Для расширения кругозора, блин. В самом начале я приводил примеры с существующими роботами, которые начинают тупить на простых, но нестандартных ситуациях. А художественная литература – не просто книги, а как обобщенное понятие отвлеченных образов, может быть и специально подготовленный для обучения роботов, сможет подготовить их к реальной жизни. Остальные ответы на вопрос, для чего это нужно, я так думаю, можно найти у господ из Google, Microsoft и других компаний, которые создавали бизнес-планы для осваивания бюджетов на миллионы долларов по созданию искусственного интеллекта. У них это должно быть очень подробно и убедительно описано. За исключением некоторых моментов, а именно, что это за мета микроскоп и принцип его действия, возникает еще вопрос, какого результата вы ожидаете от этого интервью с самим собой? Что тебе нужно для счастья, так сказать? Эта теория метахимии у меня появилась в зачаточном состоянии еще в далеком 1996 году, как общий принцип подхода к информации. Может быть, из-за того, что я не философ, и не программист, все эти годы медленно по крупицам теория областала новыми фактами и уточнениями даже для меня самого, обретя объем и узнаваемые формы. Черты. Года три назад, когда в связи с созданием своего бизнеса у меня появилось время на то, чтобы встречаться с инвесторами, которые могли бы вложить достаточные средства в развитие этой теории. Но тут закономерно стала новая проблема. Инвесторы ⁇ это такие люди, которые рискуя своими честно заработанными средствами, требуют финансовое обоснования с гарантиями окупаемости проектов на сроки О каких сроках и расчетах прибыльности я могу говорить, когда на руках есть только логая теория? Я так думаю, что даже Дмитрий Иванович Менделеев вряд ли смог бы обозначить степень доходности от разработки его периодической таблицы химических элементов. Но попробуйте сейчас представить современный мир без химической промышленности и объема оборотов и доходности в любой индустрии. Все, что не есть лукотворного вокруг нас, давно перестало быть естественным материалом. Изделия из натуральной древесины, хотя бы не обработанные всякими химикатами. Дикая редкость соответствующими дикими ценами. Ни одного металла нет в чистом виде. Полимеры, кристаллы, газы и тому подобное применяются повсюду в соответствии с их утилитарными химическими свойствами. Имея для себя какие-то госты и сертификаты. А сейчас просто очень трудно себе представить, как может измениться мир при практическом внедрении митохимии и ее производства. Я могу обозначить сейчас лишь несколько направлений: школьные программы для детей, упомянутый уже искусственный интеллект, языки, общения, построенные на реальных понятиях, с пока потенциально разумными животными, такими как дельфины и осьминоги. Там уже не так давно, долго, как я думаю, осталось до встречи с неземным разумом, которым сейчас предполагается общаться с помощью картинок. Представьте себе уровень такого контакта и общения на примере плохо говорящих на русском языке гастарбайтеров, и вы поймете всю пропасть во взаимопонимании с чуждым разумом. Такого общения может быть достаточно для базового бытового уровня, но никак не для личностного взаимопонимания. А ведь иностранцы — это такие же люди, живущие столетиями как народности на этой же планете и пользующиеся теми же предметами, едущие практически ту же пищу, что и мы. Сколько конфликтов и проблем может возникнуть из-за недопонимания друг друга? Я думаю, уверен, что метахимия, как универсальный даже для всей галактики язык, будет единственным универсальным средством передачи информации независимо от носителей, то есть средств общения самих оппонентов. Химические формулы одинаковые везде, различные лишь псевдонимы их обозначающие. Так вот, суть этого фильма – мое желание донести до потенциально заинтересованных людей тому идею и бонусом мои теоретические наработки, которые, возможно, окажутся полезны. Раз уж я пока первый, кто ее осознал, то я и хочу остаться первым открывать. На этом пока все. Пока.